уважаемые друзья, бизнес партнеры, коллеги и зрители моего канала. С вами я, Светлана Ата. У меня для вас очередная новость. И для этого пройдем в раздел "Новости". Та-та-та-та. Стартовала новая программа "Лунгдел Проект 2". Можем нажать сюда, а также зайти через «Фрактал». Нажать на «Long Deal» и вы попадете в эту программу. Что это за программа? Раньше мы покупали через «Long Deal» за заработанные бонусы бумаги по стоимости 27,5-30 евро. Сейчас уже сумма установилась в 60 бонусов. Так что всех поздравляю с началом старта. Здесь вы можете почитать соответствующую информацию. Можно делать резервацию, но стоимость уже у нас по 60 бонусов за, каждую, за одну ценную бумагу. Можно и резервировать, можно делать покупку. Все на ваше усмотрение. Ну, а вам желаю успехов, огромных кошельков и до новых встреч и новостей. Спасибо всем за внимание.